Вот у нас сейчас Марина будет переписывать текст. Сейчас подожди, да, я сниму тест. Вот текст, и она будет, Марина, посмотри на меня, посмотри на меня. Марина будет переписывать его вот на эту тетрадку, да, Марина? Ну да. Все, давай, начинай переписывать весь текст. Давай, давай переписывай. Sure will Фа Ваня с мамой на кухне разговаривает громко. Ваня мясо хочет. Пиши давай, Марина, я сейчас подойду. Горячий. Леша решает примеры, да, Леша? Да, Леша, Леша математику решает с мамой, тут сидят. Угу. Да, мама? Мама, ты учишься решать математику? Да. Леша, убери ручки. Леша, руку убери. Нет, ты сиди, сиди, сиди, сиди. Я через тебя, сиди. Руку убери, Леша. Руку не голову. Леша пишет математику, решает примеры. А Ваня сидит сегодня, отлынивает, да, Ваня? Ручку с тетрадки. Это вот пока мы с Лешей проверяли Лешу, Марина написала. Марина, убери ручку. Ну, ручку убери пока. Да, я под, посмотрю, что написала. Положи, положи, положи тетрадочку. Вот это написала Марина сама. По тексту, который лежит вот рядом. Давай, Марина, пиши, умничка. Потом покажу, когда полностью перепишет. Ваня у нас сейчас будет решать математику. Давай, Ваня, начинай писать. Подожди, убери ручки. Ну, будем решать примеры сейчас. Ну, эти примеры для него легкие. Это мы для Леши делали. Давай, считай. Давай, давай, считай, считай, пиши. Ваня уже научился считать в уме. Пиши, пиши, пиши. Пиши. Поговори. Один. Один. Повтори. Один. Считает в уме. А раньше... Пиши, пиши, пиши. Раньше не могли слово выговорить. Да, Давай. Да. А сейчас ты уже у нас умный мальчик. Взрослый. Давай, пиши. Пиши, пиши, пиши. Считает в уме. Все нормально. 13. Пиши, давай 13 пиши. Считает он у нас Умножение вычитания в пределах сотни Пишет, читает Книгу Все делает, молодец Все, давай ты решай Потом я в конце Результат мы еще снимем здесь на кухне у нас Лёша считает, пишет. Это Лёша писал тетрадку? Мама? Нет, это Марина. А, Марина писала? Ну, тут похоже, там она лучше пишет. Это Лёша считает математику. Сидит. Под руководством мамы. Давай, Ваня, что у тебя тут получилось? Убери ручку. Вот, это мы пишем сами. Считал один. Никто Считает один, никто ему не помогает. Да, Ваня? Ваня? Да? Сам, один считаешь сам? Да. Ну вот, молодец. Марина у нас. Марина. Да я пос, по, посмотрю. Ручки убери, пожалуйста. Вот, это у нас пишет Марина. Текст по вот этому тексту. Списывает как бы. Вроде все получается нормально. Марина, ты молодец? Молодец. Молодец. Все, скажи до свидания. До свидания.